Фильмы о меди резюмируют фильмы Миссис под прикрытием. Давайте начнем. Миссис под прикрытием ⁇ это шпионская комедия 2023 года на индийском языке Хинди, снятая Анушей Мехтой и продюсерами Абир Сингупта, Ануши Мехта, Варун Баджач, Ишан Саксена и Сунил Шах. В главных ролях снялись Радхика Апте, Сумит Вьяс и Раджи Шарма. Фильм начинается с того, что человек, называющий себя «обычный человек», встречается с красивой девушкой. Однако под предлогом того, чтобы подбросить ее домой, он уводит ее в укромное место и жестоко убивает. Перед тем, как убить ее, он снимает с ее телефона видео, где она рассказывает, как добилась осуждения мужа своей клиентки как адвоката, которое он транслирует на новостной канал. Группа спецназа под руководством Рангелы выслеживает обычного человека, серийного убийцу, который нацелен на сильных и независимых женщин-профессионалов. Обычный человек днем работает белым воротничком и живет со своей матерью. У него есть команда, которая следит за спецназом и убивает одного из их последних агентов. С большим трудом Рангела находит агента под прикрытием Дургу, которая является домохозяйкой и временами неуклюже в своей работе, живет со своим мужем, родственниками мужа и имеет ребенка который ходит в школу. Рангела убеждает ее работать под прикрытием и раскрыть личность обычного человека. Дурга категорически отказывается, поскольку прошло уже 13 лет, и теперь ее прикрытие стало реальностью ее жизни. С настойчивостью Рангела убеждает Дургу согласиться на эту работу. Она просит переподготовку, но Ранджело отказывается, потому что это подвергнет ее родинкам обычного человека. Ее первая задача — преследовать человека, который обменялся бы пакетом у Мемориала Виктории в 20 часов 30 минут. Дорга сообразительно не совмещает свои домашние обязанности с работой под прикрытием и выслеживает человека, идущего в женский колледж. Тем временем Дорга встречает женщину по имени Аиша, которая сняла дом по соседству. Далее Дорги назначают курс в том же колледже. Муж издевается над ней и наотрез отказывается позволить ей пройти курс. Этот разговор подслушивает ее свекровь. Она объясняет сыну, что хороший муж должен не пытаться контролировать свою жену, а поддерживать ее начинания. В первый день в колледже Дурга встречает Аишу, которая работает там учителем. Позже, в своем первом неизвестном ей классе, она сталкивается лицом к лицу с простым человеком, который является их инструктором Аджаем Сэром. Ночью Дурга оттачивает свои навыки с игрушечным оружием сына и видеоиграми, а днем пытается проследить, кто такой простой человек. Тем временем Аджай написал руководителю штата, женщине, что хочет посетить художественное представление в его колледже. Рангела просит КМ принять приглашение, так как это дает им шанс раскрыть обычного человека. Случайно Дурга читает романтические разговоры Аиши с мужем и впадает в шоковое состояние. Перестает отчитываться перед своим дежурством. Рангела посещает ее дом и убеждает ее вернуться к своим обязанностям в обмен на то, что она будет получать потоки чата своего мужа. Выясняется, что Аиша, крот Аджая, который хочет свести все концы с концами, прежде чем он выполнит самую большую работу, то есть убьет КМ. Аиша ошибочно принимает мужа Дурги за агента под прикрытием и вызывает его в отель, чтобы устранить. Дурга, которая также получила сообщение, спасает своего мужа в самый последний момент. Ее муж потрясен ее новым аватаром, однако ему придется оставаться под стражей, чтобы ее прикрытие не было раскрыто. Поздно ночью Аиша пытается убить Дургу, но сама Дурга устраняет ее. На следующий день на представлении в колледже в присутствии КМ Дурга замечает Аджая, выходящего из зала, и выясняет, что он обычный человек а целью является КМ, который будет уничтожен бомбой, которая будет взорвана, когда в конце взрывается конфетти. Представление Дурга может обезвредить бомбу, эвакуировать холл, загнать Аджая в угол и раскрыть его личность как обычного человека. Когда он обнаруживает, что выхода нет, он противостоит ей и говорит, что у спецназа нет достоверных доказательств, которые можно было бы предъявить в суде, и что он будет свободен в течение нескольких часов. Дурга признает, что у них нет достоверных доказательств, и, следовательно, единственный способ совершить правосудие, это убить его и снять видео так же, как он сделал для своих жертв. Кэмэ соглашается на это, и на следующий день в новостях сообщается, что обычный человек мертв. Муж Дурги извиняется за измену ей, однако она отказывается принимать его извинения, так как в них нет искренности. Фильм заканчивается тем, что Рангела поручает ей новую миссию с новым прикрытием. Аджай ловко пытается разузнать об агенте под прикрытием в Калькутте, который хочет избавиться от него. В записях зарегистрировано имя мужа Дурги, а потому Аджай даже не догадывается, что фактическим агентом может быть именно Дурга. Даже команда спецназа не думает, что это могла быть Дурга, агент 901. Сама Дорга перестала работать агентом, потому что последние 10 лет работала под прикрытием. Таким образом, после того, как ее запрашивает спецназ, она пытается снова тренироваться и быть в действии. Будучи домохозяйкой, Дорга жила совсем другой жизнью, чем та, о которой она мечтала на самом деле. Но, убедившись, что у нее особое призвание, она решает посвятить себя поиску убийцы и заключению его за решетку. Таким образом, Дурга присоединяется к сессии по расширению прав и возможностей женщин в женском колледже Калькутты в качестве специального агента под прикрытием, и ее поддерживают вождь Рангела, Раджиш Шарма, Каджал Ангана Рой, Prabal, Akshay Kapoor, and Aditya. Alongside training herself to drive and shoot, she keeps a check on every move of the suspects. She first suspects Aditya and therefore tries to find out more about each other abouts. She then, with her team, gets a hold of Aditya and comes to know that he isn't involved with anything else suspicious. Later, she notices some disparity messages being sent to her husband, and when she happens to read TRM, she comes to know that they are from her neighbor her Aesher, Roshanibet Thus, she gets disturbed but follows her Hosbrand so that she can catch him read handed. But she understands that Aesher wants to get rid of Durga's Hosbrand considering him to be an agent. Durga Tos, drives her husband clear of the trouble planned by Aesher. Durga surprises her husband by driving the car and also fighting the guns who are after her husband. She and her team slowly understand that there is something between Aesher and Eiji, and when Dorga follows Eiji, she gets to know that he is the Cameroun Man. Aishar tries to kill Dorga when she comes to know that she is a suspicious of their plans. But Dorga, as skilled and intelligent as she is, kills Aishar. Dorga's team assists her in getting rid of Aishar and does not allow Eiji to know anything about the murder. After the function the flying day begins with any commotion. The women who participated in the empowerment program put on a performance and as door guidance, the marks on each hint and ETS resources confirming that the cameraman is certainly easy. Durga connects the data and realizes that there is something fishy about the confetti that will blow at the end of the performance. Toss, she immediately moves to the Bismarck to find a bomb planted, which would blast if she didn't diffuse it. Her victory is retained and she diffuses the bomb, informs her team, and gets hold of it ring that there is no evidence against E.G., Dorga decides to give him the same death that he gave the 19 women She fights, records, and kills him Toss, Dorga very clearly states that she Nluwengar wants to be called just a wife because she is capable of more than that And wanting to continue as a special agent, she visits the special forces safe house, where the chief gives her a paper on which is to be continued. So, let's wait for the next part to drop soon and for MRS undercover to uncover another case.